1 доллар Как с этого доллара Сделать вот так вот Что превратить в 100 долларов Есть несколько Способов и первый из них Посмотри ролик до конца Смотрим почему тут Отличие есть, почему 1 доллар Скомканный А 100 долларов у меня Немного скомканых тоже есть Да, нужно тут аккуратно Снимать, в общем-то знаете, что если у вас есть один доллар, то это уже почти к, к, к пути успеху, ведь вы его заработали. Как и заработать на YouTube один доллар, или же как заработать на YouTube 100 долларов, это будет самое крутое, что может быть когда-то у вас. Отлично, посчитаем. Один доллар отличается от 100 долларов. Отличается в том случае, если вы еще раз 99 заработаете. Доллар, у вас будет целых 100 долларов а потом чтобы было у вас 10 тысяч долларов то я при... хотя бы тысячу то придется по 100 посадки по 10 штук буквально не так уж и много это потом вначале считай тяжело тебе нужно 100 раз а потом 10 раз если вы скажете я хочу 100 долларов, 100 долларов я хочу 10 тысяч то вам нужно еще раз 100 раз. Если вы хотите 1 доллар, у вас точнее 1 доллар, и вы хотите 100 долларов, то вам нужно 100 раз сделать эту штуку. Вещи и способ, куда заработать. Это очень тяжело вначале, поэтому знайте об этом. Но если уже, у вас уже есть 100 долларов, то вам будет легче набрать 1000. Это правда. На YouTube тоже такая функция есть. Я знаю канал, 10 тысяч рублей, 10 тысяч долларов, зарабатывать. Потому что он прошел путь от 1 доллара до 100 долларов. Он самый тяжелый, но если вы будете делать то, что сейчас сделаете, то из 100 долларов вы сделаете себе. Ой, из 1 доллара, сделайте себе 10 долларов, а из 100 долларов 100. А из, 1000 из 10 и здесь тысяч. Это по десятке. Как там? По 10. 50 раз сложности. Сначала 100 Потом от 100 долларов лет нужно 10 раз 10 раз подбавлять там 100 200 300 400 500 600 700 800 900 тысяча долларов вы будете иметь если то вы попробуете в общем понятно дальше проходим самая легкая конечно была думаю дальше получается выбрать чем будет заниматься можно инвестировать например акцию, облигацию, бизнес. Вроде бы пока что три. Начнем с акции. Акция это фондовый рынок, где вы сможете ее покупать. Если вы живете в Великобритании, США, Германии, вроде бы, ну, она так вот. Канада рядом там, США. В общем-то, в этих странах, где, достаточно хорошо развита экономика, там много людей и бизнесменов, включая их, там популярные люди, богатые люди-то и покупают там акции, и тем самым становятся богаче. Там акции Apple, телефоны разрабатывают. Они сделали бизнес и сказали, кто хочет разложиться, нас акции, покупать нас облигации. Акция это дешево, чем облигации. Пока я еще не забуду, скорее всего, нужно показать вам одну штучку. С одного доллара можно делать какой Потом положить его в кошелек, тем самым у вас будет примагничивать. Желательно, наверное, скорее всего, красный кошелек. В то на интернете найдете. Что это значит? Значит, смотрите. Как сделаете богатство из одного доллара? Берете один доллар, вот так, как я сейчас на крылья. У вас, конечно, вот будут не помяты, не жопнуты. Не сжатый. И потом вы слаживаете, грубо говоря, что было и тут было вау. Так, если я еще вспомню как. В принципе, на тренде найдете, а этот, наверное, просто так постараюсь сложить. На угад. Так не получается. Но сам знаю, что неправильно делаю не лучше такую технику в общем то вы можете также выиграть это деньги например в казино каком-то или каком-то мероприятии тоже можете это сделать выиграть себе там деньги Но кхм, будьте готовы, ведь там, там тяжело но выбираем мы скорее всего путь ютубера ведь там 10 долларов можно заработать если снимать на английском языке поэтому люди учат английский язык потому что это самое Потребляемый язык в этом мире, в мире, в земле, земля, это у нас мир, можно в космос поехать, там заработать деньги, точнее с космосом некоторые материалы забрать и продать их дома, там как ну вернемся на землю, аукцион сказать, там минимум 100, то хочет ставку, 100 дают ставку долларов и 1000 долларов, за это деньги дают, кстати. Mm, это неоднократно. Ну, в общем-то, если хотите в космос, и взлетаете, потому что именно в космосе вы зарабатываете миллионы. Но ну, а что, поехать туда, нужно еще раз сложиться. Ну, понятно, когда делать. И первым первом случае мы выбираем YouTube. Как заработать на YouTube? Делай контент. Например, 1 доллар, 100 долларов. Это самый тяжелый путь, но потом будет легче и будет твоя зарплата начала конечно хобби хайбу по вечерам делать ролики снимки любое время в общем-то делать и все получится поэтому не сдавайся а пока мы наверное продолжим снимать два снова ролики давай поговорим по другому тему сейчас наверное, я вспомню акции облигации валюты крит валюта это фондовая облигация, фонд, фонд не фон, отбился на нас в пути, давай выбираем криптовалюту. Я тоже точно правильно не сказал. Сейчас, ах, э, сейчас упала статистика по деньгам. грубо говоря, это значит, что в России и Украине война идет, поэтому там экономика немножко упала. В России упала, сейчас хорошо, но выросла по доллару, то есть. Купайте, доллар нужен 2 раза, 3 раза, 4, 5 раз больше вроде бы, я вот не знаю. Но у них 1 рубль стоит 120 долларов. Он вырос раньше 270, 70. Это на 2 раза немножко вырос, нормально да? Это хорошая экономика чувствуется, чувствуется. если вы себе, там, купили себе доллар. Если вы с России живете, то вы заработаете побольше, если продадите. То есть вы даете деньги. Им и скажите, все, тогда я заработал, иду инвестировать в свой дом, в свою страну, экономику и наращивать ее жителей. В принципе, такая тоже идея задумчивая, так что идите и творите. В общем там <къем> лучше без идеи, как по мне, это вам нужен просто бизнес, если вы уже зарабатываете хорошую крупную сумму не важно сколько, но зарабатывает. Мы с вами посмотрели, что YouTube канал это hobby, можно снимать и раз социальные сети тоже включай их: Facebook, контакты, Instagram, лайк, Так ток и так дальше. Поэтому тоже не забывайте, просто ходите, регистрируйтесь, и напишите в комментариях, какого клип мы говорим с вами, конечно же, про YouTube. Как заработать на нем. Как инвестировать в YouTube. Просто Google рекламу. Она реально поможет. Я рекомендую это делать. Я еще не делаю, потому что я еще не создала прикольный широкий ролик. Э -э не, ну есть. Но я хотя бы еще создать ролик, чтобы уже иметь 100 роликов и можно уже открывать. Google рекламу и вкладывать в эту компанию свою, свой ролик и месячные денежные доходы, денежные траты, денежные ресурсы, там 1 доллар в день. И сколько месяцев в году в день? 31, например, максимум. А в году 365 дней. Это значит столько долларов. Но немало и не немного. Я сказал, что вам тут на нет, сейчас 101 доллар в кармане сейчас не есть. Это только потом можно это делать. Я рекомендую это делать, если вы реально делаете свой чистый контент. Если чужой контент, то в принципе вы и так нахайпитесь. Может я ошибаюсь, кто его знает. Я еще просто ой, не понял, как это все делается. Кстати, инвестируйте свое здоровье, потому что если вы будете доработать и не отдыхать, то всю свою жизнь вы станете богатым, но у вас не будет хватать ни сердца, ничего. Однокровность, как в войне. Просто после войны происходит что-то невероятное. В общем-то, в общем-то инвестируйте во-первых себя, во вторых свое хобби, третий бизнес, и в принципе у вас все выйдет. Я желаю вам удачи, ну и приятного просмотра.